Рассмотрим график функции x квадрат. Для построения графика функции x квадрат минус 5 надо перенести график функции x квадрат на вектор с координатами 0, минус 5, то есть на 5 единиц вниз вдоль оси y.